Сначала делается кольцо, вот так вот оборачивается вокруг указательного пальца. Затем в кольцо вводится крючок и провязывается первая петелька. Еще раз. Это был первый столбик без накида. Сейчас надо связать еще 5 столбиков. И всего будет 6 столбиков в этом кольце. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Ниточка затягивается. Вот так. Получается колечко, маленькое колечко, это начало носика. Соединяем первую петлю с последней в этом ряду. Вот так соединяем соединительным полустолбиком. В следующем ряду надо связать по одному столбику над каждым столбиком делаем воздушную петельку для перехода к следующему ряду и вяжем это второй будет столбик третий четвертый пятый и шестой теперь делаем смену цвета потому что кончик носа уже связан обрезаем ниточку и меняем цвет во втором ряду вяжем воздушную петельку подъема в следующую петельку вяжем 2 столбика без накида то есть удваиваем В третью петельку один столбик, в четвертую тоже один столбик, в пятую петельку два столбика, один второй и в шестую петельку один столбик. В этом ряду получается 8 столбиков без накида теперь вот так вот соединяем с первой петелькой в этом ряду воздушную петельку не вяжем начинаем вязание по спирали сразу сейчас столбик без накида во вторую петельку вот она у нас. Два столбика без накида во второй петельке. Первый, второй. Начало ряда можно отметить маркером. Вот у нас первая петелька где. Сейчас прибавление будет над второй петелькой и над шестой петелькой. Итак, над третий 1, над четвертый 1, над пятый 1, над шестой 2. Вот один столбик, вот второй столбик. Вот у нас эта галочка предыдущего ряда, где было прибавление. И над правым прибавлением получается двойной столбик. Теперь довязываем до конца. Вот видим у нас первая петелька отмечена. да? Мы ее просто провязываем так вот первая петелька, вторую удваиваем первая, вторая вот две петельки связали, удвоили и продолжаем дальше один столбик, один столбик один столбик Вот еще один столбик, и теперь прибавление. И так в каждом ряду. Прибавляем так до седьмого ряда. Вот так выглядит носик на седьмом ряду. Прибавления делались сначала во вторую пятую петельку. Потом во вторую шестую. Во вторую седьмую. Во вторую восьмую. Во вторую девятую. Во вторую десятую. И во вторую одиннадцатую петельку. В седьмом ряду. В следующем ряду прибавления делаются очень просто. Надо прибавить 4 петельки. Просто вся окружность делится на 4 части. И вот в этих местах делаются прибавления по одной петельке. После того, как сделали 4 прибавления, должно получиться 20 петелек. В следующем ряду удваивается каждый пятый столбик. В начале ряда вяжется прибавление в первую петлю от нее отсчитывается пятый столбик первый второй третий четвертый в пятую петлю два столбика и продолжать так удваивать до конца ряда на этом вязание мордочки заканчивается вот такая она получается и сейчас начинается вязание вытянутых петель в эту же петельку вводим крючок достаем новую петлю делаем накид на палец в соседнюю петельку вводим крючок Делаем новую петельку и провязываем сначала две петельки, затем остальные две. Снова в эту же петельку, из которой была связана вытянутая петля, вводим крючок. Не снимая ее с пальца, вводим крючок. Теперь делаем новый накид на палец и в соседнюю петельку вводим крючок и достаем новую петлю. Провязываем первые две петельки, затем вторые две. Сюда же снова вводим крючок, не снимая петельку с пальца. Когда достали новую петельку, делаем новый накид на палец, опять его прижимаем и в соседнюю петельку вводим крючок, достаем новую петельку, провязывая первые две петли и вторые две петли. Так продолжаем вязать столько, сколько нужно для длины ёжика-игрушки и вот ёжик уже почти связан осталось связать только столбики с накидом и петельку цепочка воздушных петель один два три 4 5 шесть семь восемь 16 петель просто вот так закрепляем ниточку обрезаем осталось спрятать хвостик и Вышить глазки. Сначала нитку закрепляем. И начинаем делать глазик.